Здравствуйте, с вами Даркмен. И сегодня я начинаю свой первый новый сезон. Вот, надеюсь... Ой, что это такое? Что-то у меня... плохо все прогружается. А вот... Надеюсь, вы не будете меня сильно критиковать, потому что это все-таки мой первый сезон, и поэтому что-то будет не так. Может, я буду заговариваться, особенно в первой серии там. Что-то говорить вообще не так не... никак нужно и вообще, и может быть даже будут лаги, потому что у меня не очень сильный компьютер. Вот, ну да, в общем, ладно, сейчас начнем Вот, сейчас мы заберем эту коровку. Иди сюда. Ну, давай, давай. Ну, есть. О, ачивка мясник. Даже не знал такой. Да, не знал, не знал. И тебя, и тебя, и тебя надо мне. Ну, нужна еда. Нужна еда. Мне нужна еда. Нужна еда. Ну? Где? О, она убежала. Она убежала. Нет, иди сюда. Ну. Нам надо 8 кожи, а потом мы даже нагрудник себе успеем сделать, надеюсь, в этой серии. Да, это, это очень хорошая серия будет. А если мы еще найдем шахту, а в ней глубокое, в ней алмазы, ну, в ближайших пяти сериях так можно уже будет даже говорить о том что сезон удался да ну, ну насчет модов вот вы наверняка заметили что у меня сейчас не стоит ни одного мода так как ну вообще вообще даже мод я не поставил к первой серии потому что ну вдруг вообще никому не понравится и зачем это все делать зачем я считаю, что тогда все будет зря. Ну а если все-таки будет нравиться или еще что-то, то буду снимать, куплю, ну, возможно, лучшую компьютер, как бы видеокарту там помощнее все такое, ну, вот, потому что Фух, у меня лагает, наверняка сами заметите по видео, ну вот это я как бы второе видео снимаю потому что у первое не особо получилось вот и хочу сказать то что вот вторая серия тут уже намного меньше лагов чем в первой потому что ну не вторая не вторая серия извиняюсь а как сказать просто вторая съемка второй дубль вот и в ней меньше лагов я вам скажу меньше, намного меньше. Так, а верстак, Ч что я вообще настолько, видимо, волнуюсь, что не знаю, что мне делать. А, -а, -а что мне делать? Ой, да. да. А насчет три капитейтора, это такая тема. В общем, настолько мне не понравилось, что, ну. Я, может его даже не стану нет ну как стану скорее всего но настолько мне не понравилось то что теперь надо рубить все очень долго один блок это просто это просто изуродовали ну, сам трикапитейтер потому что ну это одно и то же ну да если рубить высокое дерево то я согласен то что надо еще ставить блоки будет под себя там, до самой макушки его вырубливать. Хотя я так не делаю. Ну, некоторые так делают, вот. Но, это... Это, конечно, изродовали в Трикопитейтор. Вот. Ну, еще о модах, естественно, я поставлю сюда на эту сборочку Занс Мини потому что мини-карта мне очень нужна например поставить хоум чтобы если я убежал я вернулся домой а не потерялся а у меня в сундуке лежали алмазы и все все с концами вот ну пум-пум-пум-пум, а вот мой верстачок так сейчас мы даже поберег меч сделаем ой извиняюсь что как говорю по-быстрому вот и зарубим вот эту вот коровку иди сюда вот вс. о как быстро зарубили мы ее зарубили зарубили а, ну ладно я предупреждал что если я буду заговариваться не осуждайте вот у вас... о чувств ой до да меня еды то я исголодался в общем надо идти обратно надо М да Пожалуй, я пойду обратно. Сделаю себе домик. Коровки, надеюсь, никогда не уйдут отсюда. Они так будут в этом, на этой пайляночке. Сделаю себе сейчас по-быстрому домик. А. Срублю верстак. Срублю верстак. Ой, короче, вообще. Что-то я заговариваюсь уж очень сильно. Не срублю, а уберу. Заберу. Я не знаю, что с ним еще можно сделать. Хотя это одно и то же. Какой-то вообще бред несу, короче. Даже, даже, даже, не знаю, кто такой бред не несет, как я, как я в этой серии несу. Это же первая серия, что будет в следующих? Представьте, что я буду говорить в следующих? Что же это? А -а -а -а. Какой же я бред? Какой же я дурак? <so proprio> ну да ладно, надеюсь, у меня все серии, да и вы будете подписываться на мой канал да. тогда все будет хорошо будет много выпусков они не будут ну будут без ой будут без лаков, и все будет отлично и у вас все у ну, меня но если вам будет нравится если вам не будет нравится то зачем подписываться не подписывайтесь тогда потому что я конечно извиняюсь и не хочу показаться каким-то что злым что ли <свят> или то таким, но мне не нужны люди, которые, ну, которые подписались, им не нравится то, что я делаю, то что, ну, и они будут что-то писать, гадить как-то, но это вообще, это я считаю то, что это вообще таких людей вообще надо наказывать жестоко наказывать. Но... Я сделал все не так. Теперь две двери придется делать. М -м, как это обидно. Как это обидно? Как это обидно? Ну ладно, ничего. Это все-таки не сложно. Да, кстати. Серия эта будет длиться ну, не больше 15 минут. Так как там на Ютубе еще надо все делать. Я только-только создал канал. Серия в торопях вся и... Ну, это все сложно делать, я бы, ну, на самом деле, некоторые осуждают, ну, хороших, там, плосплейщиков, то, что, ой, да вы вообще ничего не умеете, ну, на самом деле, я, это сам, что-то, ну, начал, запарился, начал делать, это настолько все сложно, это просто, а, ой, даже не могу объяснить, как... Насколько это сложно? Это настолько сложно. Вы даже не представляете. Может, некоторые сейчас подумают, ой, да. ну та, Такие же люди, ой, да ты ничего не умеешь. Ой, да. Это же все легко. Вот я сейчас создам канал. У меня будет сразу 10 тысяч подписчиков. А вот я вам скажу, нифига такого не будет. К сожалению. Да вот так нарубило дерево блин я голоден сырое мясо может поесть что ли как -то не хочется мне сырое ну ладно сейчас поедим сырое да вот что мне еще не нравится то что не делали в майнкрафте то что нельзя двери ну две сделать как блоки их вместе взять их приходится отдельно все время ну ладно, ладно, надеюсь, ночь что додумается, чтобы сделать все нормально. Да, да, да, да. Так, что же я хотел? Что же я хотел? А, ну тогда я хотел сделать кирку. Потому что я хочу уже и пойти в шахту и найти алмазы. Алмазы. А, да, следующая серия будет, наверное, о том, как... Мы пойдем искать шахту. Не рыть ее долго-долго. Потом случайно найти алмаз. Потому что на это уйдет серии так.. Так. Так 30 только на это. Ну хотя не факт, то, что 30. Ну, много-много, в общем. Вот. И поэтому я не хочу этого делать. А хочу найти лучше шахту достаточно глубокую ну желательно глубокую и уже начать там все это делать а что же как же я мог забыть было нарубить дерево я так боюсь ночи а еще не ночь я почему думал что еще ночь ну ладно так я боюсь ночи мобов почему-то я боюсь не знаю почему да ладно Ладно, ладно. Фу, Сейчас мусорим это дерево под корень. Э. Да, кстати, я снимаю это на сервере, и поэтому, возможно, скоро там появится еще, может, пару людей, которые будут вместе со мной снимать. но ну, все-таки поинтереснее, когда снимает не один человек, когда снимает там два, три, ну, интереснее это. Мне кажется, то что так будет лучше. Если вы думаете по-другому, то напишите в комментариях, как будет лучше мне снимать одному или еще пригласить людей. Это мне очень интересно. Очень-очень интересно. Так. Добыть немножечко камешка. Чтобы сделать печичку. А, я... а, нет, хватит. Всё, хватит. Камешка мне. Кстати, можно уже сделать даже нагрудник. О. Так. А печку я хотел сделать. Что я хотел сделать? Я настолько забывчивый, что ли. Уже. Вроде еще не состарился, а уже. О, даже светло стало. Это хорошо. Когда светло, это все время хорошо где кремень. Это хотел кремень сейчас получить. Ну да ладно. Оп. Это вообще нам не надо. Фух. Да. Да. Да. Так. Тоже мы сейчас потихонечку даже начнем. А насчет модов я не буду глобальных устанавливать, потому что мне хочется поиграть в нормальном классическом Майнкрафте, потому что это уже все надоело. Эти моды всякие таункрафт, индустриалкрафт. Но это уже все как-то настолько банально. Если вы может, знаете какой-то хороший мод, то скажите мне, только не, не таункрафт и не вот это все. Если вы все-таки знаете, то скажите мне, я обязательно установлю, что это было. А, я есть хочу, вот что это было. М да. Сейчас мы по-быстрому успеем поесть, успеем. Оп. Поели, поели, поели, поели. Я сейчас лучше пережарю. Пошел. А, я прямо на досках пережарю. Потому что мне не хочется тратить уголь, я хочу сделать... А, две доски. Так. Нет, я не хочу сделать две доски. Я хочу сделать факелов. Вот. Да. Этого я и хочу сделать. О, уже 20 факелов. В первой же серии у нас уже 20 факелов. А на улице ночь. Ночь, ночь, ночь. Ой, куда же я установил факел? Куда же, куда же, куда же. О, почему прямой? Я хотел все лестненько сделать. Ну да ладно, в общем, что это, это все. <с> так. <с> ну что, на этом я хотел бы закончить свою серию. С вами был Даркмен. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.